правило спасибо за запись выстраивала структуру но к сожалению руководство тех компаний начинает манипулировать лидерами потому что у них либо бинар не просчитан либо еще какие-то проблемы естественно ты становишься невыгодный для компании когда компании приходится тебе выдавать большой чек там в размере 50 100 тысяч долларов и больше в месяц это естественно расход компании что интереснее компании оставить у себя а здесь а найти повод терминировать тебя из компании я проходил это Трижды, не один раз и э, понимал потом прошла пошла череда хайпа мы видели последних пять лет мы вообще многие лидеры не работали в проектах потому что это потеря денег времени и репутации а самое главное вы понимаете что дороже всего стоит твое имя и когда ты работаешь в проекте Тебе рассказывают красивую легенду: а в конечном итоге люди теряют деньги, то теряется твой авторитет имя. Естественно, ты, как личность, тоже теряешь смысл жизни. Естественно, для этого неинтересны эти все проекты. Вы знаете, лучше. И немножко, но при нем покочем большие, большие заработки, мы при нем тревога. Это притча царя Соломона, который об этом говорит, и я придерживаюсь такими методами. И многие люди, которые у нас зарабатывают колоссальные деньги, но им что-то показалось мало, потому что у нас как бы проект на десятилетия рассчитан, да, он промоделирован на десятилетия, просчитан на десятилетия, это не теоретический проект, это проект, который, по сути, позволяет зарабатывать деньги и перестроить всю финансовую, Финансовую систему мира, потому что эта система блокчейна встроилась в финансовую систему мира, и мы понимаем, если революцию остановить нельзя, то нужно ее возглавить. И я сегодня не буду говорить о простых каких-то вещах, потому что у нас вроде бы проект сложный, но сложно это ложно, сложно это простота в подробности. Когда вы со своим спонсором начинаете применять свой продукт для благосостояния своей жизни, вы медленно, но уверенно приходите к результатам, при этом не тратите свои нервы, не теряете, не рискуете, а стабильно получаете эти свои деньги. Это первый проект, который я могу смело сказать, что этот проект без риска. То все проекты, в которых я работал, это всегда есть риск, да, но единственный тут риск, это не э, непризнание государственной системой криптовалюты в своем государстве, но это не мешает использовать эту криптовалюту. Потому что что такое деньги, друзья? Деньги – это договоренность. Например, Федеральная резервная системы, которая печатает деньги с государством, которые печатает деньги, выдают им долг, а государство порабощает долговой системе все сообщество и делает им рабской системой, экономическая арабской системой. Потому что рабство никто не отменял. Раньше было физическое, а сегодня экономическое. И многие из вас есть кредиты, которые не позволяют вам вырваться с них. А банки все больше и больше вам дают напечатанные деньги, которые инфляция пожирает их сумасшествием. Вы пытаетесь больше заработать, остановитесь каждым годом все беднее и беднее. Плюс политические обстоятельства, экономические обстоятельства, плюс санкции и другие какие-то обстоятельства. Действия, в каждом государстве своя политика и в конечном итоге я хочу сказать что на человека наступает проблема за проблемой. вы знаете как топот копыт э, коня проблемы начинаются так у человека проблема за проблемой и человек попадает в такую некую ситуацию как Гарвардский университет высчитал потому что изменения наши изменения технологий да мы видим как э, нефтяной век закончился не потому что нефть закончилась да вышли э, Другие ресурсы, возобновляемая электроэнергия, да, где не требуется уже использование той же нефти, газа и так далее. Все возобновляемая природа обеспечена нам все. Но, к сожалению, человек не меняется и он попадает в некую такую нестабильную обстановку. Вот ситуация, политические какие-то стычки, раз человек уже вышел с нестабильной комфортной зоны. И я вам хочу сказать, что жизнь не изменится, если человек сидит, а с каждым днем все хуже и хуже. Да, естественно, попадает в неопределенность, а что же делать дальше? У него начинаются путаться мысли, спонтанность, за что хвататься и что делать, как дальше жить. И, естественно, попадает в неоднозначную обстановку, где теряет вообще фокус и ракурс своей собственной жизни, теряет свое предназначение и умирает как личность еще при жизни. И в избежание таких моментов для нас есть феноменальная система, которая любому простому человеку начинает, позволяет начинать бизнес практически с нуля. Да? А новые технологии и их влияние, да, они всегда будут влиять на общество в целом. Мы видим, как общество попадает в какие-то катаклизме, которые не перестроили свою финансовую жизнь. Да? Налично каждого из нас, многие остаются без работы и, и обесцениваются его финансовые Актив, да, потому что мы видим, как многие миллиардеры уже стали миллионерами, потому что то попали под санкции, то обесценивание э, гривны, тенге, рубля, то еще какие-то. И государство будет заливать необеспеченными деньгами экономику, что превращая людей в еще больше и больше идиотов, где думая, что люди не, не понимают, что происходит вообще в этой экономике. И они, естественно, будут беднить. Феноменальный токен – это феноменальная компания, которая вообще перевернула все с головы на ноги и создала некий такой финансовую систему, которая была создана Богом еще при сотворении Земли. Да, но я об этом сейчас буду показывать. Но наша задача – это принять эти технологии и адаптироваться, потому что в этом мире выживает не самый сильный и самый умный, а тот, кто лучше всех приспосабливается к изменению этого мира. И вот сегодня, друзья, я вот еще сколько раз повторяю, многие, может быть, еще знаете, слышали, может, знают это, но не разумеют, да, потому что разумение – это применение практических знаний на практике, и может, если еще никто не понял это, то я вам хочу сказать, что теперь качество нашей жизни определяет скорость адаптации к новым реальным рынкам и изменения в нем, и вся ситуация, которая происходит, это для возобновления всего мирового порядка, друзья. Все, что, чем хуже, тем лучше, друзья, это возможность перестройки нашего мышления, естественно, арабский, менталитет. И рабское сообщество вообще вымерет как мамонты, да, а люди, которые э, знают свободу или чувствуют свободу, то они будут всегда стремиться к свободе. Естественно, придется переродиться поколением, потому что все мы знаем исторический фактор. Да, Моисея, который 40 лет по пустыне водил. И он водил, Бог их по пустыне людей по одной причине, что люди не привыкли брать ответственность за, за свою жизнь, потому что они многие, лет, многие годы жили в рабстве, привыкли, когда им все дают на блюдечки, да, зарплата хорошая, все стабильно, комфортно. А если попадают в какую-то неспонтанную, неопределенную обстановку, они не понимают, как дальше двигаться. Естественно, ходили 40 лет по пустыне для того, чтобы обрести свободу и научить брать ответственность за свою жизнь. Так вот, друзья, мы повторяем тот же, же самый исторический факт, потому что история – это наставница жизни, как сказал Цицерон, да, и мы будем эти вещи повторять и повторять. Но нам нужно, естественно, первое обучение, и мы предоставляем вам в нашей экосистеме потрясающее обучение на практике, которое вы практически используете начинаете как рыба в воде плавать, создавая себе активы в криптовалютах, потому что это неизбежная система. И здесь нужно понимать, если коробочку положить, Алмаз он станет шкатулкой, если в коробочку положить огрызок, он станет урной. И мы что из того, с чего мы вкладываем в свою голову? То есть, друзья, я себя окружил давно людьми, которые занимаются в криптовалюте. Да, это многие мои партнеры, все, кто знает, и э, которые сделали уже вот последние друзья с Японии, которые. Построили майнинговые центры, сделали за три года более полмиллиарда долларов. Это мой друг Николай Удянский, который находится в Дубае, создает криптовалютные биржи. И я понял, что, друзья, если я изучаю такую историю, то есть как стать миллионером, это очень просто. То есть спроси у миллионера, как он это сделал, и сделай точно так же. И я сейчас прервусь, да, и я вам покажу, как просто вообще сегодня стать миллионером вам подскажет мой друг Удянский. Поставлю коротенький, такой маленький ролик, чтобы вы понимали, что стать миллионером сегодня очень просто. И не принимать вообще тот кок, информационный кокон, который находится весь мир. Да? Потому что я вам хочу сказать, что мелкие умы, они всегда будут обсуждать людей. Средние умы, они всегда будут обсуждать политику. да, Где что там происходит, что какие политические действия? Все, да? А великие умы, они всегда строят стратегию. Так вот, друзья, сегодня мы с вами выстроим четкую пошаговую стратегию, которая приведет вас к колоссальному результату, изменит ваше будущее и оставит след в целые поколения. То есть те люди, которые пришли сюда, не просто там бабла срубить, да, то это не сюда, это в хайп. Мы сегодня многих людей не зовем, потому что цель наша за полгода сделать 50 долларовых миллионеров больше не надо. Сейчас у нас в комнате 90 людей, мы работаем в короткой маленькой команде, людей не набираем, хотя толпа идет. Я смотрю, что более 60 тысяч человек, наверное, мы уже сегодня 70 перевалим, Друзья, это колоссальная скорость, но я вам хочу сказать, давайте чуть кратенький ролик, как стать вообще миллионером, что нужно сделать, спросим, давайте этого миллионера. Две секунды ставлю. Ты не будешь рисковать ты будешь все время лазить это там на ногах у кого-то вот я не видел людей которые продал полностью все что мне было я все вложил в биткоин до копейки биткоин по 200 долларов по 100, по 180 до, до единой копейки я вложил все в биткоин у меня не было не было там свободных 10 тысяч долларов но я там снял квартиру там все я вложил все туда но это же можно было прогореть. люди вот ну, очень много говорят ну ты знаешь можно было прогореть, но а в чем отличается бизнесмен, который достиг большой вершины ну, от маленького? В том, что он не боится прогореть, потому что риск это, это то основное, что тебя может сделать, поставить на вершину. Если ты не будешь рисковать, ты будешь все время лазить где-то в ногах у кого-то. Вот, я не видел людей, которые не рисковали, чтобы они к чему-то не пришли. Сейчас я меньше рискую. Я в этом, да, и мне есть, мне есть что терять по-настоящему. Я теперь риски оставил в сторону. Я сказал, я с рисками уже свое отработал. Молодежь, берите риски и тяните. Если не будете рисковать, поверьте мне, у вас ничего не получится. Ну, вы можете, можете не сомневаться. Да? Да, друзья, и тогда это, казалось бы, как бы риски большие, но на сегодняшний день, когда мы видим ситуацию, которая позволяет нам получать это без рисков, потому что прошли все на практике. Так, секундочку, можно отключить микрофон, модератор. То есть люди уже прошли все на практике, и, и честно говоря, я постараюсь, когда уж у нас будет э, семинар в Дубае, э, да, на сегодняшний день компания находится в Дубае, и в нескольких странах, Австрия, еще одна страна, то есть децентрализованная система управления компанией сокращает рисков, позволяет любому престому человеку не с 10 тысяч долларов да, все вложить в биткоин, а начать с 25 долларов. Так, ну о нашей экономике, я говорить чуть-чуть можно затронуть. Yes! Yes! помогите со звуком чтобы не мешали да ну все мы знаем нашу систему то есть естественно мне оставаться уже никто не хочет то есть и тот склад жизни, который позволяет человеку заработать денег, он не даст ему ту мечту, которую на сегодняшний день человек хочет. То есть отучиться 5 лет, получить зарплату в 500 долларов, отработать 45 лет на государство, получить 270 тысяч долларов за всю свою жизнь, а потом как расходный материал тебе выкидывают на пенсию. То есть это уже неинтересно ни для кого. И шансов у людей практически нет, а ухудшаться будет все хуже и хуже. Пенсий вообще людей уже не будет, да? пенсионный фонд закрыт, потому что долг образуется очень большой, плюс политический обстоятельства влияет и проблема человек думает что у него время есть а время только уходим с каждым днем с каждым днем если бы мы получали деньги в золоте то мы бы с вами к своему возрасту вот такая монета в 90-х годах вот если бы зарплату не выдали там 10 рублевой такой 10 граммовой монетой 10 рублевой да это сегодня стоит она 21 тысяча долларов 90-е годы она стоила 2000 году это 10 грамм 300 долларов за 10 грамм это 3000 долларов киосаки такие монеты покупал в 90 году еще за 70 долларов то есть представьте происходит система дефляции но доллар почему-то от золота отвязали и начали печатать не обязательно деньги что происходит то есть раньше за доллар можно было купить пару кожаных обуви а сегодня не купите даже сайтюнса песню а для некоторых и антюз уже закрыты кофе не попьешь уже все обесценивание сумасшедшие идет денег как любой инфляция Потому что заливается экономика необеспеченными финансами, и проблемы у людей становится все больше и больше. Вот наша с вами миссия на сегодняшний день, почему я люблю эту компанию, потому что здесь есть очень хорошая миссия, не просто денег зарабатывать, хотя это не исключено, и мы покажем, как это заработать, а еще Помочь многим людям создать, попасть в такой ноев ковчег и спастись от коллапса финансовой системы, потому что дефолт неизбежен во многих странах, дефолт и в Америке неизбежен, об этом говорит Роберт Киосаки, вы сегодня это слышали, и вот здесь у нас есть возможность, значит, у нас есть… Для трех типов людей, даже для четырех и больше, любые направления. Первая категория людей, я называю, это диванные инвесторы, которые не хотят ничего делать, которые хотят купить токен и получить доход. Но для этого вы должны купить клубную карту. Клубная карта, я вам приведу пример. У нас клубная карта, она приносит нам доход больше, чем майнинговая ферма. То есть, чтобы майнить биткоин, надо затратить на оборудование деньги и нужно еще потратить деньги на электричество, чтобы добыть какую-то часть биткоина. У нас идет математическая модель, которая работает по системе дефляции. Так как раньше доллар был обеспечен золотом и не было инфляции, да, когда доллар отвязали от золота, пошла инфляция, то наш токен привязан к цифровому золоту, потому что сегодня криптовалюта является таким же золотом, только не физическим, а цифровым. Почему она считается цифровым золотом? Потому что сложность добычи и цена добычи гораздо дороже, физического золота и он работает по системе дефляции вот почему биткоин сегодня будет расти и растет постоянно и поздравляю всех наших инвесторов за последнюю неделю наш токен вырос на 30 процентов и вот здесь все диванные инвесторы э, увеличили свои активы на 30 процентов буквально за последнюю неделю но Компания говорит, что вы не можете вложить здесь большие деньги. Сюда не придут миллионеры, они не могут купить много токенов и сидеть на пассиве держать за счет продаж токенов других людей. Потому что здесь у нас рост токена происходит за счет продаж. То есть нам не надо сюда инвесторов. Вы можете там с 200-100 долларов начинать капитализировать свой капитал и дойти там до 20 тысяч, потом сделать еще несколько себе мест, э, там до 100 тысяч долларов увеличить. Но если вы посмотрите на наш блокчейн, да, историю блокчейна, это как сейф, золотой сейф, как в швейцарском банке, где хранятся биткоины обеспеченные токены. И, естественно, вы увидите, что многие люди покупали наш токен по одному доллару. Сегодня он стоит 21 доллар, 2000 процентов. То есть мы можем видеть, как многие наши партнеры там на 250 долларов в прошлом году купили, сегодня цена выросла в 7162 доллара. Видя эту тенденцию, истории, многие наши партнеры начали покупать своим детям и внукам создавать кошельки для того, чтобы к 18 годам человек стал обеспеченным, чтобы не государство его обеспечило, а он уже самостоятельно выбрал для себя профессию, проинвестировал свои, свои деньги, которые выросли в цене, в свое образование, открыл свой собственный бизнес, потому что вот подарок дочки 5 лет, закончив образование, будет около 20 тысяч долларов, человек может дальше поехать учиться, инвестировать деньги в себя, а токен будет продолжать дальше расти, либо открыть свой какой-то уже бизнес для того, чтобы не зависеть от государства и все делать в этой системе. Это первый доход. Касательно диванных инвесторов, сколько можно заработать, есть у нас калькуляторы, которые показывают, как я показываю, с 2000 долларов, выйти на доход в течение двух лет около 2000 долларов под сложный процент, естественно, так у нас люди уже не вмещаются, Будет в записи. Да, тут можно дальше двигаться, следующий этап, это у нас стейкин тул или можно сказать, для лидеров, сетевых лидеров, это бинарный бонус, карьерный бонус, который позволяет зарабатывать от клубных карт. То есть, получается, человек покупает клубную карту, как майнинговый завод, да, там себе ложит сюда токены, и токены начинают каждый день, вот я открою, сейчас показывайте, ваши токены начинают каждый день расти. И расти не из-за того, что они майнятся, да, а из-за того, что происходят операции в системе. А какие операции происходят в системе? Наши люди продают токены. Что никогда не перестанет происходить в компании? Люди могут перестать приходить в компанию, хотя у нас поток такой идет, что мы не знаем, как помочь каждому так с человеку развиваться быстро. Второе. А, люди могут не покупать токены, клубные карточки, но ничто никогда не перестанут делать? Выводить свои деньги. И когда они выводят деньги, естественно сжигается 3%, биток делится на токен, токенов стало меньше, формируется новая цена. Это математическая модель, работает по определенной формуле, промоделирована была нейронной системе в 2020 году, вот я показываю это, просчеты нейронкой, как высчитывала система. И вот система просчитывала, когда миллион пользователей будет в нашей компании, и все в один день захотят продать наш токен, естественно, процент чуть уменьшится, но у компании есть еще страховой пул, который будет поддерживать поток клиентов. И как только все начинают продавать, токен начинает расти, лимиты по карточке сжигаются, то есть человек может по карточке заработать 750-2004, лимиты сожглись, он получил 300% в биткоинах за 3-4 месяца, это может произойти и все, он с деньгами, что он дальше будет делать? Естественно, покупать следующую карточку, покупать следующие токены для того, чтобы получить 4000, потом 10, потом 20, потом создать несколько мультиаккаунтов для своих родных и близких и обеспечить свое будущее. Все. И вот здесь происходит цикл, уникальности, что эта система зациклена, как вечный двигатель. Когда люди все продают токены, мы быстренько зарабатываем, у нас растет постоянно токен, он растет процентно, там, до 20 сатош ежедневно стабильно, и здесь получается какая-то магия. Я начинаю показывать многие люди говорят так что у вас там маленькие проценты я показываю друзья у нас сложный процент если человек накопил 2000 долларов да, и зарабатывает в нашей компании да, инвестируют там 100 долларов и делаем это на 24 месяца всего лишь два года с учетом процентной ставки я беру самый минимальный до пяти процентов в месяц забывает больше ну давайте возьмем среднее число 7. и рассчитываем на 24 месяца то без учета роста биткоина за течение двух лет мы зарабатываем около 155000 долларов на росте токена под сложный процент, но Наш токен равен курсу битка, и если биткоин станет до конца года вырасти до 100 тысяч, что это неизбежно уже, а через 5 лет это около 300 тысяч, а в течение там, 7 лет миллион долларов биток будет стоить, то мы видим, что цена возрастает у нас трижды. Около, получается, что около 60 тысяч долларов. Теперь берем простую математику, 60 тысяч долларов, делим на 24 месяца, 60 тысяч долларов делим на 24 месяца то наш доход ежемесячно составляет 2500 долларов в биткоинах, пассивно, лежа на диване, ничего не делая. Но мы таких людей сейчас нам не интересно потому что мы сейчас рынок новый и охватываем, получается, те различные страны, потому что сейчас Филиппины развиваются, Африка, Россия, Украина, Казахстан, многие страны, потому что мы столкнулись с различными нехорошими обстоятельствами со стороны государства и находятся каждый в разных ситуации. Я вам расскажу вообще историю. Потрясающе. Да? Не, не секрет, что у нас на территории Украины идет война, и у нас люди находятся в определенных катакомбах, и у нас женщина Буквально за несколько, ну, за неделю познакомилась со своими э, соседями, которых не знала десятки лет в районе, и вышла на доход около больше 2000 долларов. Дошла до, до, последнего, ну, до пятого стейкин-пула, начиная с 25 долларов. И вот мы переходим как раз с людей, которые находятся в определенных бедственных ситуациях. Будь это война, будь это инфляция, будь это лишение работы. То есть наша задача показать человеку безрисковую модель бизнеса, начиная с 20 долларов. Вы заходите просто, буквально на 20 долларов, да? Ну, я покажу стейкинг 25, мы берем 25. Приглашаете двоих, получаете деньги назад, тут же приумножаем, мы вам делаем 100%, за один день делаем 100%, у вас уже получается 40%, приглашаете третьего человека, помогаем системой клонов и вы дублируете эти действия зарабатываете 180 долларов. То есть стратегия очень простая, пригласи троих, научи по 21 доллар. Я вам теперь хочу сказать еще одну ситуацию. Да, человек у меня есть знакомый, который занимается улиточной фермой, значит, инвестировано было 100 тысяч долларов в, э, в улитку, плюс эта улитка еще начинает дохнуть, если там температура в теплице зимой, где-то где где там что-то он прозевал, она дохнет, потом еще найти кучу клиентов надо, чтобы продать эту улитку, да, свой ресторанный бизнес, еще привлечь кучу рекламы, э, надо это, то есть, ну, 100 тысяч долларов затратил, а прибыльность в десятки раз меньше, чем я начал с 25 долларов. Да, на сегодняшний день доходность 25 долларов каждый может начинать. Но я начинал, конечно, больше, потому что ну, неинтересно, ну, что это за бизнес 25 долларов. Я начал первое, третье, пятое, там, с 10 через одну позицию. Да, и на третий, на четвертый месяц доход составил больше 110 тысяч долларов. И это не я, не единичный случай. У нас партнеры уже начинают, я смотрю, как за неделю человек с 25 долларов доходит до пятого стейкинг пула, а если он не дойдет, то система клон, Видите, эти 12 клонов и у меня представьте за вас поможет протолкнуть вас в этом бизнесе то есть 1174 кона которые закрыли людям позиции и он с 20 там долларов дошел до 5 позиции получил больше 2000 долларов выплата 585 344 62 855 плюс клоны дали прибыль и того уложив 20 долларов да но я таких людей говорю, что смотри, ты заработал, давай активно включайся в бизнес. Человек получил тысячу процентов за 4 месяца, ничего никого не пригласит. То есть если вы посмотрите, да, вот человек стоит, да, и под ним уже закрыта пятая позиция, ни одного человека приглашенного его нет, таким образом закрылись позиции, он получил выплаты и спрашивают меня, а Юра, а что это такое, что это за бизнес такой происходит, естественно человек включается в бизнес, потому что человек вложил раз получил, там пригласил чуть-чуть и получил 180 долларов, то есть другими словами, здесь это для определенной категории людей, у которых нет денег, не знают, что делать, за что хвататься и что будет происходить с этим миром, который находится не в известности, мы даем четкую пошаговую стратегию защитить свою финансовую, изменить свое будущее и оставить след в истории, оставить свое наследие поколениям. друзья, биткоин на сегодняшний день будет трансформироваться, но ну, не на один десяток лет уже все это встроилось, как вы видели, финансовую систему мира, это не избежать. И чем раньше вы начнете, тем быстрее вы к этому придете. И вы посмотрите, что происходит в нашей системе. Да, мы перешли 61 тысячу, было сегодня 60 тысяч человек пришло за день. То есть люди начали понимать что происходит, хвататься, знаете, некоторых как сидел, сидел, все нормально было, зарплата хорошая, тут на тебе бахнуло, уволили с работы, кредиты брал в долларах, а отдавать надо сейчас а, зар, а заработная плата в рублях, доллар взлетел в несколько раз, и он не знает за что хвататься, как этот кредит вообще погасить. У людей шок. А у нас, посмотрите, каждую минуту, в да, 15.31 по европейскому времени, да, смотрите, 31 минута, за сколько было выплат в битках. И это происходит, посмотрите, каждые 5 минут, каждые 5 минут люди начинают зарабатывать свои деньги. Ну и теперь для сетевых лидеров самое интересное. Для людей, которые начали зарабатывать... Наша задача не, не только заработать, а сохранить и приумножить, и это открывается для вас долевой бонус, вы уже свои деньги инвестируете в клубные карточки, покупаете себе клубные карточки и накапливаете себе, уже получаете на пассиве, потому что там активная работа в стейкинг-пулах, мы активно приглашаем людей, обучаем их, и за это получаем очень хорошее вознаграждение, а потом переходим на пассивный доход увеличивая свой капитал и создавая себе надежное будущее. И для таких людей открывается долевой бонус, так называемый карьера. Да, сейчас мы перейдем. И вот здесь компания сделала чудо. Я работал во многих бинарных бонусах, они непросчитываемые. Рано или поздно бинарные маркетинги, они есть свойства, что с бинарного маркетинга выплата больше, чем может позволить эта компания. И тебя терминируют, то, что не раз я уже происходил. Так вот, здесь бинарный маркетинг просчитан на доли, то есть слабая ветка вам раз, разбивается на доли и высчитан весь бинар. И когда мы начали делать мультиаккаунты, когда начали приглашать, но ну, создавать несколько аккаунтов под собой, выбирать максимально по маркетингу, я думал, компания не выдержит, но когда я вижу, что компания свободно еще на это поощряет, и ей для компании поощряет делать мультиаккаунты, потому что 15% клубных карт идет в обеспечение токена, 13% идет в компании, а 72% идет в бинар, и вот здесь, друзья, самые большие доходы. То есть у многих наших партнеров давно не секрет, вот буквально там за 15 за 20 дней образовались команды в структурах по 1000 человек в стейкинг-пулах. когда люди начинают переходить на уже бинарный маркетинг или пассивный доход здесь да то с бинарного маркетинга вы можете зарабатывать уже колоссальные деньги то есть выйти на доход здесь там от 1000 долларов там в неделю или в день здесь уже не составляет труда почему потому что 72 процента это колоссальный доход и это уже для сетевиков то есть давайте подытожим. В чем уникальность компании? Первое, самое интересное, это мы создаем некую экосистему Криптоэнтузиазма мы создаем людей мира, потому что человек, который связан с криптовалютой, он не зависит от ни одной банковской системе. Как я рассказывал с историей, один мой тоже знакомый зарабатывал на разных подработках, зарабатывал деньги, откладывал банк на депозит, там накопил 50 тысяч долларов и решил там со своей женой открыть, Ресторан, да, и пришел в банк снимать эти деньги, и банк ему говорит, спро... покажи ей справку о происхождении этих денег. Представьте, всю жизнь человек работал, не, он не помнит, где он, где какие деньги подрабатывал, и банк ему требует э, предоставления происхождении денег. Представьте, потому что депозиты, если банк сейчас начнет отдавать, а происходит еще сумасшедшая инфляция, и катаклизмы, и санкции, и так далее, то это коллапс. Просто банк, если сейчас начнет отдавать деньги с банкоматом, все банки рухнут. Естественно, банк не отдает такие деньги. Так вот, в чем уникальность нашей криптосистемы? У нас есть свои собственные кошельки, да, которые дает компания, где вы храните свои на холодных кошельках свои криптовалюты, и вы не зависите от банка, банк никогда не поменяет вам правила, то есть это ваш холодный кошелек, потому что банк может в любой момент поменять правила и не отдать вам деньги, здесь ваши деньги в безопасности. И мы создаем, плюс вы можете с ними уехать, когда хотите, потому что вы знаете, что доллар, который сегодня находится в России, он никому не нужен, например, в Европе. Почему? Потому что это инфляционный доллар, который скидывается на Страны третьего мира, не только в России, Казахстан, Украина и так далее. То есть этот доллар, как внутренняя спекуляция этой бумажки, которая ни к чему, которая не имеет ценности в том государстве, где его печатают. Инфляционный доллар, естественно. Так вот, криптовалюта, вы можете въехать в любое государство, вас примут, если вы купите там недвижимость, да, и выведет через биржу. А вот многие банки, когда я вывожу деньги, спрашивают, откуда происхождение денег. Я делаю скриншот э, с криптовалютной биржи Binance и подтверждаю происхождение своих денег. Да, по закону, если в государстве есть закон о криптовалюте, вы платите налог 5%, живете себе спокойно. Если в государстве этого закона нет, то вы, же ну, это не ваша проблема, это проблема государства, что законы они еще не создали. Но криптовалюту закрыть нельзя, потому что это договоренность между всем обществом пользоваться честной системой с открытыми реестрами где подтверждение есть каждой финансовой операции они как в банках черная и там белая бухгалтерия все мы знаем что банки 2 плюс 2 будет 8 как они светят по перекрестными счетами и показывают несуществующие деньги светя друг друга счетами увеличивая капитал в два раза раздувая этот мыльный пузырь так вот мы создаем экосистемы дальше у нас открыт аукцион который позволяет в будущем еще покупать криптовалюту по заниженной цене сюда придет куча криптоэнтузиастов купить дешевле эфир биткоин и наш токен уже продается да следующий этап это внедрение крипто э, токена на бирже потому что здесь уникальная система спекуляции то есть вы знаете какая цена токена если на бирже наш токен э, спекулянты подняли вверх то мы его тут купили там продали если на бирже наш токен опустили в цене, да, то мы что сделали? Мы там купили, у нас в системе продали. Продажа нашего токена происходит мгновенно, нам не надо никакая это. Мы можем продавать без всяких. Вот я продаю моментально там токен свой, да, мгновенно. И ваш токен продается сразу же в самой системе. То есть, сейчас секундочку гляну, токены я, по-моему, продал. А, токены проданы, да, и они переходят на баланс финансов Битка. То есть вы можете использовать но я делаю каким образом для людей которые создаете три аккаунта и переводите свои токены на нижние аккаунты для увеличения прибыли почему потому что таким образом с клубной карты вы наверх получаете рефералку сокращаете деньги на покупку клубной карты и естественно получаете больше пассивный доход в токенах ну и самое последнее что интересно да где мы будем проходить также обучение это заключать международные контракты на государственном уровне подключая нашу криптовалюту биржу феноменальную, феноменал с обеспеченным токеном, потому что биржи многие тоже скамятся, там нет обеспечения, подключать уже к международным банкам и здесь уже получать еще дополнительный доход. У нас есть возможность куда развиваться и стремиться, и, естественно самое главное, как сказал богатейший царь, Мира царь Соломон богаче его нет, не было и не будет. И он говорит такую вещь, что «не, у не, успе... не... не достается успешный бег, не храбрым победа, не у мудрых хлеб и не у разумных богатств и не искусственных благорасположения. Но время и случай для всех их есть». Друзья, неважно, с какого у вас образование, сколько книжек Роберта Киосаки, вы прочитали, самое главное – это время и случай. Если вы это время и случай научились видеть, то у вас есть способность предвидеть наперед, что избегать всяких катаклизм в государстве и в других ситуациях, потому что мудрость – это способность видеть наперед. да, а это, ну, как бы мудрость, которая дана человеку свыше, которая позволяет человеку совмещать события на прошлых ошибках государств, да, а мудрость человеческая – это череда неудач, которые, ну, знаете, вот многие люди у нас вывели деньги, пошли, отнесли в другой хайп, потеряли деньги, опять пришли, и он набрался опыта, но это хорошо, что деньгами, а не здоровьем, вот так люди теряют. Ну, зачем это делать? если есть стабильный доход где многие люди уже зарабатывают это единственная компания где я обучаю могу смело открыто говорить проводить презентации потому что пять лет я не мог где-то какой-то компании заикнуться все я видел обычные нету финансового обоснования нету финансового подтверждения есть красивые документы номинальные э, там директора регистрации компании, красивые фейерверки и легенды но все это фейки друзья как многие люди подтвержены эти фейки если гремит компания и много сильно ошумит и дает много Рекламы, знаете, это фейк, туда не стоит заходить. Ну, народ же как толпа, побежали все и я побежал, потеряли все, ну и я потерял, следующий пошел и так далее. Итак, подведем итоги. Возможность для каждого даже для ребенка, создать свое будущее. При этом это актуально на сегодняшний день, потому что сегодня мы видим, что происходит в странах. Это стабильно. Мы видим, как наш стабильно токен растет за последние два года, он ни на цент не просел, как проседал биткоин. Это доходность. Мы работаем с деньгами, а не продаем какие-то баночки. Да? Мы получаем по стейкинг-пулам 100% с маркетинга, с бинара 72%, плюс пассивный доход, который не распределяется по маркетингу с роста токена. Это отсутствие рисков, это Единственная компания где нет рисков если есть человек который обосновывает, что здесь нет что есть здесь финансовая пирамида я готов дать тысячу долларов подискусировать и показать вообще все просчеты обосновать каждое финансовое действие потому что я сам долго копался и многие партнеры это консультанты в соединенных штатах которые по инвестициям которые увидели эту систему и сказали гениально сделали колоссальный оборот многие работают сейчас там консультируют людей как сегодня избавиться от необеспеченным долларом зол, но не обеспечен доллара, ну, доллара и, и перейти все свои активы в криптовалюту. То есть нет временных и территориальных ограничений. Вы можете работать где угодно, чтобы не происходило вообще с этим безумным миром. Вы можете работать, как у нас партнер, даже в катакомбах, обеспечивая себе жизнь и создавая себе активы для дальнейшего хорошего будущего и своих детей. Постоянно востребованный и ориентирован на вечные потребности общества, которые позволяют человеку осуществить свое предназначение, потому что если человеку предназначение неизвестно злоупотребление неизбежно вы будете злоупотреблять своими деньгами своим временем своими родными близкими и так далее знаете как всегда говорится с милым рай в шалаше но я всегда говорю до первого дождя я был ли у меня ситуация когда у меня я полностью в 25 лет заработал первый миллион и в конечном итоге с этими предательствами, подставами, я разочаровался в людях и, естественно, на этой фоне очень сильно еще и заболел четвертой стадии рака. И в тот момент я хочу сказать, что я был самым счастливым человеком, я не было денег, полностью разорен и был самым счастливым человеком. И было время, когда было очень много денег, но я видел это лицемерие и был самым несчастным человеком. Но проходя тот или иной этап, я понял, что с деньгами всегда лучше, друзья. С деньгами всегда будет лучше. Так что зарабатывайте деньги, зарабатывайте большие деньги и будьте богаты. Хорошо, на этом, друзья, у нас все. У нас сейчас ждут многие люди в других комнатах двигаться, обращайтесь к своим спонсорам, проходите регистрацию, создавайте кабинет и забивайте как можно больше первые позиции в пулов, потому что это неделящийся бинар, и рано или поздно закроются позиции, вы получите свои колоссальные деньги. Да, может быть, это быть долго, но вы заработаете много, если не будете шевелиться, или будете что-то делать, будете зарабатывать много и быстро, как наши партнеры с разных стран уже зарабатывают. На этом все. До свидания, ждем вас на наших школах. В субботу, в четверг у нас будет розыгрыш, друзей приглашайте, будет презентация. А в субботу у нас от Олега Лукина с Кемерова будет потрясающая школа, которая будет показывать разные стратегии, обучать человека двигаться очень быстро. И на этом, в принципе, все, друзья. До новых встреч, Дождем ждем вас на следующих вебинарах. Приглашайте людей и будьте богаты. Такой человек всегда будет ползать. А для того, чтобы он шел по жизни, ему надо знать, куда он идет. Ему нужна цель. Цель – это основа. Цель меняет человека. Масштаб цели определяет масштаб человека. И во всех невероятных ситуациях выживают те, у кого есть цель. Они не заражаются в инфекционных бараках, они... Они другие, у них другое сопротивление. Главное, что я хочу вам сказать, нужна цель. Правильная, неправильная, сбыточная, несбыточная. Она человека держит и направляет. И поэтому вот эту цель желательно поддерживать у детей. Может быть, не это будет, но он будет стремиться к чему-то.